Всем привет, меня зовут Вика, с наступающим, с наступившим, в общем, с Новым Годом, мои дорогие друзья и подписчики, если ты еще не подписан на мой канал, то привет, меня зовут Вика, обязательно подписывайся на мой канал, ведь 2017 будет нереальное количество крутых видео, много конкурсов, челленджей, в общем, да, обязательно подпишись на мой канал. Это видео я снимаю еще в 2016, поэтому я очень хочу вас поблагодарить за первую тысячу подписчиков на моем канале, ведь это самый крутой и самый лучший подарок на Новый Год для меня. Я очень вам благодарна, я всех вас люблю. Мне было очень приятно читать и слышать все эти комментарии. Они нереально теплые, добрые и крутые. Спасибо вам огромное. Я всех вас безумно люблю. Спасибо. Но ну, а в этом видео я хочу подвести итоги 2016 года, рассказать про то, что у меня случилось, самое крутое, самое классное, сделать небольшую подборку из видео, которое я снимала в 2016 году, и я очень надеюсь, что вам понравится это видео, поэтому обязательно я вас очень сильно прошу, поставьте палец вверх под этим видео, ведь вам не сложно, а мне приятно, для чего я еще стараюсь делать для вас видео. Пожалуйста, поставьте палец вверх и мы начинаем. 2016 год был очень неожиданным, наполненным для меня. Начнем с того, что 2016 год я встречалась со своим любимым братом, который живет в Германии, и я его уже год не видела, и я безумно по нему скучаю. Божик, если ты смотришь это видео, я очень по тебе скучаю, люблю тебя. И да, это было очень хорошее начало. Потом я поняла, что для меня означают танцы, я четко поняла для себя цель на будущее и, в принципе, ее добилась. Потом в марте у меня была «Мисс Весна». Это что-то необыкновенное, потому что я месяц к этому готовилась, ездила на репетиции, честно откуда, потом сразу на танцы домой, перед этим была школа, потом уроки. Это было очень сложно, но я одержала победу, это самое неожиданное для меня. Сейчас вам пойдет видеоряд когда меня именно награждали, и это было так неожиданно, потому что я стою и реально думаю, вот все, сейчас назовут не меня, тут еще пришли мои друзья и знакомые, и станции пришли ребята, и думаю, сейчас назовут не меня, надо держаться, держаться, ну, достойность есть, за что я не вырвела. И тут называют мое имя, фамилию, и я просто у меня довольно такое жирное, круглое лицо. Боже мой, это было так круто, так классно. Конечно же, в этом году у меня появились вы. Канал я создала еще в 15-м, но развиваться я начала именно в 2016 году. Я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что без вас бы я так бы не развивалась и не снимала качественные ролики. Также в этом году я побывала в Израиле, это было очень неожиданно, так как в основном мы ездили в страны более холодные. А тут мы приезжаем и у нас внутри холодно, дождь. А там 38 в тени, и для меня это был, честно говоря, шок. Я снимала влоги, честно говоря, я так и не довела свои влоги до логического конца. Мне за это безумно обидно и стыдно. И напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты, чтобы я все-таки выложила видео из Израиля, или же посмотри видео те, которые я уже выложила, они получились очень крутыми, мне они правда очень нравятся. В этом году я пошла на танго и, честно говоря, влюбилась. Я не думала, что мне так может засосать этим стилем танцев, потому что он кардинально отличается от того, чем я занималась до этого, и это безумно круто. В этом году у меня наконец-то появились друзья на YouTube, я до последнего не понимала, что такое друзья на YouTube, как это вообще может быть и зачем это. У меня появились реально друзья, Сашка Шейн, с которой я общаюсь достаточно часто. Привет, люблю. Ласненько. И этот Новый год я буду встречать в компании реально хороших людей, друзей. Это будет очень круто. Я в предвкушении этого праздника. В этом году я наконец-то нашла себе друзей в классе, в школе. Именно вот «Друзей друзей» потому что до этого все было как-то непонятно, и вот сейчас я ни разу не жалею, что я пошла в 10 класс, потому что это было очень-очень круто, классно, и вот тот год, который у нас был вчера, это было просто офигенно, серьезно, это было так уютно, душевно, как-то по семейному, дружно. Спасибо вам большое, ребят, я вас тоже всех люблю. А теперь небольшая подборка видосиков из 2016 года. Поехали! It's a round of applause. Alright, a pretty picture for the ones that are lost in life. Лиза, к сожалению, не подписана на мой канал, поэтому она не может выиграть в моем конкурсе. Так что дальше. Серьезно? Да ну ладно. Ты чувствуешь, когда твои одноклассники участвуют в своих конкурсах и побеждают? Я точно знаю, что этот человек подписан на мой канал и на мой инстаграм. Серьезно, Саш? Серьезно? Я не могу. Ребят, в общем, поздравляем победителя. Но ну, а в конкурсе активности выиграла Сауняшка. Эта девчонка писала мне кучу комментов приятных еще до того, как я объявила конкурс. Так что поздравляю тебя. Напиши меня обязательно ВКонтакте или в Инстаграме, чтобы мы с тобой договорились о твоих призах. Так что да.